Вырвался на рыбалку, друзья Поставил Время, конечно, рано Хотел в ночь Ну, Но вот первый налимчик такой Холодно у нас уже Прохладно вернее Такой до килограммчика Уже начинает ловиться Думаю В ночь пойдет сегодня нормально Кстати, сегодня у нас 5 ноября Это река Оп, ребята Солнышко у нас вылезло Все хорошо То есть С первым поклевом Замечательный такой у нас налимчик Толстенький Он как проглотил он у нас Хороший то есть дальше буду рыбачить, буду снимать и выкладывать видео. Его вытащил. Хороший, хороший. прямо вообще красавец, короче. Смотрите какой. Прям долго ждать себя, короче, не заставил. Прям вообще красавец, красавец. Вот это говорю, килограмма, ну может не на 3 но килограмма на два на 2200 вот такой где-то двум с половиной килограммчиком хороший вообще время у нас сейчас как ни странно еще очень рано время ровно час второй час как бы пол второго наверное он говорю еще не темнеет солнышко видно у нас темнеет сейчас очень рано ну, я даже не знаю сейчас еще одного если поймаю вот такого красавца то я и уже и в ночь оставаться не буду как бы зачем жадничать пускай раз хочу... сказать за полчаса поймал третьего. но ну, это поменьше до килограмма я вот наверное сейчас не знаю как бы мне еще охота порыбачить. Ну, мелких, скорее всего, я буду отпускать. Вот таких больших буду брать, килограмма по два, а мелких буду отпускать, потому что, ну, как бы рыба идет, интерес я давно не выбирался. Хороший денек. Пятерок. Ладно, буду рыбачить дальше, еще часть часика два порыбачу. Мелкие будут ловиться, мелких буду отпускать, крупных буду брать. Жить, ребята, наверное, жадничать я не буду Мне оно ни к чему То есть Вот наш улов Три штуки Один крупный Килограмма на два На два с половиной Ну, взвешиваем его И два такие по килограммчику По полтора То есть просидел я здесь Ровно час вот за этот час сразу три штучки у меня поймались то есть ловил на крупного червя сейчас червя покажу ну крупный червь просто да и все толстый крупный червь то есть вот на что я ловил как бы всем спасибо кто смотрит мой канал ставьте лайки природа у нас вот такая это река опь сургутский район всем спасибо до свидания